Мне, мне, сестра, мини, родная, мини, А я мама мини, мини, и мини, мини, мини, мини, мини, мини, мини, мини, мини, мини, мини, Дует манин, манин, народ, народы, наилтыки, мауки долбантына. Тиматные илитки, илики уидки, колокольчиков, чтобы амин, нями хадан, а вот голос, это, нанин, эйнин, хадан. Нарватин пустыки, хаки, манин, он накан, маукки, сразу бакакки, нин, Манин нинчин, нанин, ухальча, налаван, угиномочат, гирки, нанин, манин, орова, угид, налави, горкача оролу. Налала, конкит, гура и народ. Налава, мара. Он был... Он был... Хомама, нано. Сила вот. Хомама, Крепкая. Так поезжает а очень а я мама это а я оке ровно такие поселок то там контиран там хуррура би это а ровно бил там на кирном на ки ухар это гостил вя я у гостинки у котва а я оке но Манин – это, это тюки, постоянно мужской. А я мама что зимой, что летом. На тепло одевается, то потом по этот лесок. А у а характерная мама. А мамин видно что она это, так общение на а, общение что там крупкие друзей что ну ач там потому что пожилые науман меньше хурдя на гостиной вот Б Бала, Сашка. Потом и обратно Тортыки вездеход, я обратно вездеход, дуду да, Хавалайна. А это сколько километров отсюда примерно? Сто. Один, ну, это 150, ну, у нас-то идет в сторону Качума, а там еще хомокарта -то тоже отдельная. Так, у них моторин-то, на вот, там, Бигин, Буран, сейчас Ора, Главное, иргичи, и бабаев, и дадим, куркуру, аролу, скажет, аннаниду, хую-кукарду, хую-кукару. Анну кару,